Здравствуйте всем, добрый день, вечер. Кто когда смотрит, хочу оставить свой отзыв о работе компании землечист. А, я долго выбирала, а, смотрела, кто что делает в интернете предложений много а, и везде что-то смущало. Но вот нашла компанию Земли Чист и мне прямо понравилось все, все. А, как какая цена порядок работы и они делают очень многое практически можно сказать почти все все все что вот нужно для того чтобы навести красоту на участке вот. и приехали ребята все вовремя хочу сказать что все было никаких опозданий все четко сначала произвели замеры, выслушали наши пожелания, вот. назначили время работы, смету составили, все очень грамотно, все обсуждалось, Мен менеджер всегда на связи, отвечает на все вопросы, вот, и была смета, все было ясно и прозрачно, вот. и приехали уже приехала бригада, начали работать. Вот. Мы делали отмостку из щебня, ставили бордюры, парковку тоже из щебня. Также засевали газон и делали дорожки из плетника. Поставка материала всегда была вовремя. Все очень оперативно, никаких сбоев не было. И форс-мажоров, и я очень очень довольна если бы мне нужно было бы еще что-то делать я бы обращалась вот только в эту компанию все за собой убрали никакого мусора ничего за ними доделывать там не нужно. вот в общем я очень довольна и всем рекомендую данную компанию.